Да, друг против друга. Смотри, мы кидаем ролл. Кого больше, тот выигрывает. Полиция, помогите, он ко мне лезет, он меня ограбить хотел. Помогите. В казино подпольно приглашал. Домой. А, ты зачем его убил? а Ты не отчитал, но ты не отчитал ему Молодец, сейчас дам тебе тогда джайл окей. Начинаем КВН Через несколько минут после посадки в джайл этого самого мэра Меня тэпает на разборке администратор с претензиями Почему я его посадил в РП профессии Но спешу сообщить, это было полбеды После чего начался какой-то кромешный пиздец Короче, меньше разговоров, просто смотрите дальше а? А там написано же причина или ты слепой не видишь там написано что притил но надо брать номер п проход не рп проход кем сказано кем сказано кем сказано скажи мне по РП профу нужно не, это убирать, чтобы челика наказать. Подожди. Смотри, Антон. Как бы отъебись от меня, пожалуйста, если ты, ты правил сам себе. Ты не вообще пожалуйста? Ебать, ты старшему позванию, блядь, говоришь, что отъебаться от тебя. Ну и что дальше? Сейчас даже можете не ждать каких-то там извинений, то что я там вдруг покоричился и что-то ему не так сказал, на эмоциях все такое. Я ему все правильно сказал, пусть отебется от меня, идет, учит правила. Если он сам их не знает и как-то их пытается трактовать по-своему. Вот конкретно в этой ситуации правила иерархии не нарушаются никоим образом, потому что он мне не давал задания, когда я его там не послушался и не пошел разбирать по его приказу жалобы. Он сам полез ко мне, тэпнул меня на разборке, где оказался с первых же минут не прав и был послан нахуй справедливо справедливо не знаю почему но с первых минут у меня сразу же была мысль это кандидат на снять я могу тебя и нахуй послать если потребуется если ты не прав не ты меня сейчас не просил ничего делать чтобы я соблюдал иерархию а ты до меня доебался, сам не зная правил. Стой, нет, ждешь теперь ты, потому что ты, сука, правил не знаешь. Ты меня тэпнул, говоришь, что я в РП профе, человека наказал. Хотя я должен якобы брать нон-РП профу для этого. На самом деле это не так. Ты смачно обосрался с подливой и теперь пытаешься до меня доебаться, что я как бы ты там старше по званию, я как бы хуйка лал на это, если что. Если ты не прав, то я могу тебя и нахуй послать, в принципе. Это не считается иерархией А если он видит нарушение, да А я что, блядь, слепой, что ли? Я что, не глядя людей кидаю в джайл? Я вижу килл, да Я вижу килл у него И чо? Да, на шутер все было получало Подожди Сейчас тебя сферами Блядь, ты разборку начал, даже его сторону Не выслушав изначально Пиздец, я ваху. как ты вообще админ Админом стал Мозги, блядь, настрой Сука. Он не отчитал, чтобы челик стал лицом к стене. Я это видел, все, он просто сказал в чате. Ага, вот, он не отчитывал по секундам, как-то нужно всегда делать. Ну что, я тоже могу тебе сейчас сказать, чтобы ты лицом к стене встал. И если ты стоишь там где-то секунду для меня, я могу тебя типа тоже, как он, ебнуть на месте и буду типа прав. Но на самом деле нужно отсчитывать. Я вот за это его и посадил. По сути, убийство, которое он сделал, оно никак ничем не обусловлено, не обосновано, точнее, извиняюсь. Вот. Так вот. А, ПТ, вот при этом ты когда его сажал Джайл, ты подошел к нему, а объяснил причину Джайла. М -м вообще объяснил, но по сути я могу этого и не делать. Если человек не знает, что он сделал и что он нарушил, нахуй он играет а, на сервере. Правила. Нет, это же Если ты человека в рп репрофи, ты должен ему все объяснить, всю причину джайла. Где это сказано и кем это сказано? я не кем почитай правила кем? правила почитай администрацию правила, почитать, не правила? Ну, ну все окей, сейчас я вот прям вот сейчас не заканчиваю разборки прочитаю, поищу, я весь блядь, пункт И сейчас я... открою Должен... в РП Профе разрешается ходить на вызовы если вы нарушаете нарушение происходит, перед вами разрешается его э, давать наказание в РП Профе интерференции Короче, ты еще раз обосрался, три жопу, и там ничего не написано про то, что я объяснял нарушителям, что они сделали не так. А, а теперь смотри, еще может потом обрати под куратором, той же ломкой, и он тебе всё объяснит. Нахуй мне ваш куратор, потому я сюда не общаться с кураторами, пришел на играть и работать. И опять я ничего лишнего не сказал. Это как продавец-консультант, который сначала тебе что-то одно предлагает, потом другой, и Ни одно, ни другое тебе вообще нахер не нужно. В данном случае он несколько раз обсирается с правилами, причем вот смачно так, с подливой. И потом мне предлагает пойти что-то обсудить с куратором. Почему должен идти я, если правил не знает он и тэпается на разборке и неправильно как-то оперирует правила, Именно он, а не я Пиздец, я пацанам просто мозг ломаю Они не поймут нихуя Да я что я? это, блять, такое? 8,3 плюс 2,7 Значит, сейчас мне объясняешь, где у меня 8,3 Сперва это для тебя будет намного проще, а, чем объяснить оскорбление админа. Тебе... ...оскорбление адмистратора и... ...фриджайл. Тебе привет, короче, от ломки, от да, куратора сервера. Ты мне объясни, где оскорбление очистит? админа, пожалуйста. Кто увидишь, когда ломки кинут да куда ты, блядь, полетел? Я же с тобой даже не закончил. Ёбаный свет. Сюда, блядь, иди. Да, у меня, да. Мне, да. у меня жалоба на администратора. О, как его называют, забыл. Демон Энджел. Угу. Вот, тэпни его, пожалуйста. Попроси, чтобы он тэпнулся. Угу. Сейчас будем, как бы, думать... Что с ним делать? Но ну, вы сейчас видели, как админ переобулся. Сначала он говорил, что я должен объяснять, за что я наказал конкретного там игрока какого-нибудь. А потом меня сам наказывает за какую-то херню, которую даже сам объяснить не может и улетает во время объяснения прочь. Каким хером там ломка оказался еще в этой разборке, я из честно не понимаю. Может быть администратор подумал, что когда я сказал, что мне нахер не упала ломка, ну конечно это было с матом, он посчитал это за оскорбление но это его проблема то что администратор сам по себе тупой и любое высказывание с матом он расценивает как оскорбление в общем затем я зову администратора другого точнее модера кстати модер оказался в разы адекватнее и компетентнее чем администратор наборный представляете будь я зрителем на вашем бы месте я бы влупил лайкос именно этому модеру а не на сам видос так что имейте в виду, эта кнопочка внизу под видосиком а, вот только только что меня посадили в Джайл на 2000 секунд, до да, за 8.3, 2.7. Во-первых, рассказывай, пожалуйста, правила 8.3 и как я его нарушил. У нас идет ты, Джо, и ты взял мэра, а лонг все обсуждено было с куратором сервера, вот тебе пришло 8.3. Второе, это у нас администрации. Что с ломкой было обсуждено? Как он относится к этим разборкам, если он даже не на сервере? Я вот этого не пойму. Это первое? Потом демка, второе. Демка, Потом смотри, второе. Разборки Какая разборки. демка всей разборки, блять? Объясни мне, пожалуйста. Ты ситуацию знаешь, за что я посадил Джайл мэра? Вот объясни мне, ты знаешь ситуацию? Ты, ты знаешь, смотри Антон, ты уйдешь и под князь при Джайл. Блять, ты по разборке сейчас конкретно этой будешь фига. разговаривать, или ты будешь, блядь, говорить про снятие? Почему ты уходишь... Фига, фига, фига. Охуеть, он просто с разбора клевнул, да? Мне кажется, под снятие уйду не фига. я. Три правила. Первое. Два фриджайла. Первое и второе нарушение. Первое нарушение фриджайл, второе нарушение фриджайл. Он их совместил в один джайл у меня. Все джайл нахуй снимаю. Ой, молодец, ой, молодец. Не стану тут делать 100 там всяких стоп-кадров красивых, просто скажу, заметьте то, как он быстро отреагировал на то, что я себя разжалил, потому что я, по сути, не виноват. Зато, когда его зовут на разборке, он с радостью с них сваливает от всех подальше, но когда человек, которого он разжалил, посмел себя разжалить, ах он такой холоп, он тут же прилетает, начинает физганобузить. Вот как раз такие третье нарушение за которое он зарабатывает один день бана. Ты сейчас меня берешь физганом таскаешь без какой-либо причины, это тоже можно записать в нарушение. Сейчас слушай, какие нарушения я от тебя лично записал. Первое это фриджайл, второе это физганобуз, третье это тоже фриджайл, потому что две причины ты совместил в одну. Вот Это у нас тянет на массу брекинг А это один э, день бана Если я не ошибаюсь Вот И я это сейчас все записываю И потом эту демку отсылаю Главным администраторам Если у тебя ума хватает э, Хотя бы игрокам Признайся, что ты был неправ И ты сможешь после этой демки Отделаться хотя бы там выговорами Двумя и все Просто смотри Причина Джайла Мэра. Я тебе сейчас вот объясню. Вы меня особо не слушали. Ты съебался еще с разборок. Как бы, ну, красавчик. Смотри. Мэр ставит лицом к стене человека. На улице стоя. Один. По сути, это тянет на нон РП. Потому что мэр этим всем не занимается, а запрягает всем этим полицию. Но я это учел как фрикил. Потому что он бахнул, пацана. Без отсчета трех секунд Сначала, понимаешь, говорит то, что я В РП профессии наказал человека Я ему Доступно объяснил про то, что э, да, да, да, да, да, да, именно, именно Я ему сказал то, что если я вижу нарушение Я могу наказывать на месте Он этого, видимо, не знал и начал говорить про то, что я якобы оскорбляю администрацию, куратора, ну, я, конечно, может быть, грубо сказал, но я просто сказал то, что мне как бы хуй класть, если ты правил не знаешь нихера, то нахуй ты сидишь на админке. Вот. И он начинает говорить про оскорбление администраторов, хотя здесь оскорбления как такового нету. я в его сторону лично ничего не сказал. А он говорит, то что это оскорбление администраторов и типа вышестоящих по званию. Он опирался на правила иерархии, хотя иерархия подразумевает собой правило, которое не дает тебе нормально, допустим, как-то командовать людьми, может быть, которые выше тебя по званию, и ты обязан, обязан слушаться ребят, которые выше тебя, допустим, опер администратора, модер опера и так далее. Он опирался на это правило и обосрался в этом же правиле. Подумав то, что я якобы оскорбляю куратора, когда я сказал то, что мне хуй класть на куратора, хотя я не сказал то, что куратор гондон и все такое, он начал ябедничать куратору. Куратор там что-то от себя привет передал, хотя мне на эти приветы тоже хуй класть. И это не оскорбление куратора, кстати говоря. Учти для себя. Куратор, который на сервере не находится, не участвует непосредственно в разборках, как я понял, сказал ему, чтобы он посадил меня за нарушение этих обоих правил. Вот, как видишь, я сижу 2000 секунд. Я тэпаю... Я прошу тебя тэпнуть его на разборке. Он приходит. Нормально мне причину Джайла каждого из причин не объясняет. И уходит с разборок. Это уже тянет на три, сука, нарушения. А три нарушения это у нас что? Номер правила не помню, но это значит, то, что ты массово нарушаешь правила сервера и заслуживаешь один день бана. Понимаешь, я месяц не играла, то и больше на этом сервере, но я правила лучше знаю, чем наборный администратор. Вот скажи мне, пожалуйста, как ты будешь всю подливу вытирать у себя со сраки okay, после вот этого модерам. всего? Ну, Модором был, тем более, модеру, понимаешь, простительно то, что он часть правил не знает. Он платит за то, чтобы, допустим, для себя работать. Увидел у себя там в РП ситуации нарушения, наказал челика. Вот. Но в любом случае за нарушение Модер сразу слетает, типа. У меня нарушения как такового ни одного нету. Я, я сказал просто доступно, что мне там хуй класть кому-то, что напишешь. Если я челика заджалил за какое-то дело, то, наверное, я просто так заходить на сервер джалить людей не буду. Ты у нас, видимо, обидчивый администратор, который... Просто даже кривой взор в свою сторону будет э, рассчитывать как оскорбление. Так что не еби мне, пожалуйста, мозги своим куратором и дай мне спокойно на сервере поиграть. Я пытался с тобой нормально поговорить, пытался, но ты забил хуй, потому что ты якобы выше. Это ну не царское это дело админу с модером стоять разбираться, да? Я вот подумал... Нахуй, не хочу тебе выговором это все заканчивать. Я отошлю Юрия это все, и он тебя нахуй снимет к вечеру. А вот Аутнейм, я вызываю тебя. Дай ему бан на один день, пожалуйста. Он сейчас э, показал мне и модуру то, как он умеет нарушать правила сервера, будучи на администраторке. Физганабус, уход с разборок, фриджайл. Два фриджайла. Вот так вот. А, это уже конец проверки, ну да ладно, надеюсь вы успели поставить лайк и подписаться на канал, а также нажать колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих видосиков и также новостей насчет моего канала. Чтобы не соврать, скажу сразу, у нас в беседе небольшая такая перепалка началась из-за того, что я его снял, люди хотели, чтобы он остался на админке, но я попросил их не знаю, сказать что-то в его оправдание. Но мне кажется, на моем бы месте поступил бы точно так же любой из зрителей, потому что зайти на сервер спустя месяц нормального такого отсутствия и просто пальцем в небо тыкнуть и найти придурка, который за администратора ливает с разборок тогда, когда ему захочется, который таскает людей физганом, когда ему вздумается просто в голову, который в силу своего слабоумия принимает любое высказывание, в котором содержит сама оскорблений и ввиду своих там привилегии и полномочия администратора пользуются ими так, как он захочет. Который не может даже нормально объяснить причины джайлов, которые он выдает игрокам, которым он просто так докапывает. И это не джайлы на 50 или же 100, 150 секунд, это джайлы на 1000 и более секунд. Если быть точнее, он дал мне джайл на 2000 секунд, не объяснил его нормально и улетел с разборок. А это поступок... Какого-то придурка отсталого, но никак не админа Если бы этим занимался модератор То окей, хорошо Может быть чувак просто дурачок Который решил, что купив модерку Здесь он сможет делать там что только Ему не вздумается И делать так, как ему захочется Переделать Правила под себя и прочее Но когда это делает администратор, тем более наборный Который всегда перед набором заучивает правила Их издает, то в голову Закрадываются сомнения насчет того Что не дурачок ли он часом Что он делает, зачем он это делает я лично не хочу, чтобы у меня такие администраторы были в админ составе, и вы можете хоть сколько раз меня хуями укрыть в комментариях насчет того, что нужно ему там вернуть админку или же другому модератору с летсплея, кто понял тот поймет. Мне не хочется, чтобы такие люди были модераторами либо админами на моих серверах. Вот. Поэтому, если ты считаешь себя намного более компетентным, ты можешь подать заявку свою по ссылке в описании. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, проявляйте активность, ведь она мотивирует меня делать дальше такие видосики. А также не забывайте писать, что бы вы сделали на моем месте с этим админом.